Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы делаем достаточно необычный выпуск. Мы сегодня будем биться за защиту прав потребителей. Полгода назад в магазине Евробайбишоп была куплена детская коляска. Через полтора месяца эксплуатации этой детской коляски у нее развалились колеса. Вскрылся корт и вылезла камера. Пришли в этот магазин и попросили обменять не всю систему, не всю детскую коляску, а только получить новые резиновые колеса. На что было отказано. Соответственно, нас это обидело, потому что нарушен закон о защите прав потребителей. Что мы сейчас хотим? Мы заранее провели экспертизу, и экспертизой установлено, что данный брак является заводским. Вот, экспертиза. Соответственно, согласитесь, в такой ситуации магазин уже открутиться невозможно, правильно? Но так как мы уже с ними общались, мы знаем, что они, ребята, смелые, на закон о защите прав потребителей им глубоко наплевать, и наши требования не удовлетворят. Будут, как и в прошлый раз, бегать и говорить о том, что такие вопросы они не рассматривают, и к ним это не имеет никакого отношения. Но нам это только на руку. Объясню почему. Если мы сегодня вернем им эту детскую коляску и получим деньги, то мы получим исключительно ее стоимость – 17 тысяч рублей. Но если мы пойдем в суд, то мы получим первое – стоимость этой детской коляски – 17 тысяч. Если мы будем судиться дольше 100 дней, то мы получим 100% стоимости этой коляски. То есть за 1%, 1 от ее стоимости за каждый день прострочки исполнения с их стороны обязательства, которые они должны были выполнить. Третье. Мы получим стоимость экспертизы, которая составила 5000 рублей. Мы получим компенсацию морального вреда. И также судья будет вынуждена оштрафовать их на 50% от тех денежных средств, которые получим мы. По общим прикидкам, их убытки составят 120 тысяч рублей. И вот посмотрим, что перевесить. 17 тысяч сейчас нам отдать, или 120 тысяч отдать через суд. Нам через суд, повторяю, лучше. Помимо того, что мы получим порядка там чуть ли не в 10 раз больше, мы еще получим несколько видео этих роликов, чтобы вам показать, как отстаиваются право потребителей. Мы покажем, как проходит суд, и потом вам расскажем, как взыскивать эти денежные средства через банки, потому что магазин после того, как суд проиграет, они добровольно не захотят нам выплачивать деньги. Пойдемте попробуем. Сейчас мы были вынуждены прерваться, потому что продавец сказал, что он здесь находится в единственном виде, и поэтому нам надо обслужить потребителя, который подошел сюда до меня. Но как мы видим, что и здесь продавец врет, потому что вот еще один продавец. Вот еще с ними, пожалуйста, еще один продавец. Даже, то есть даже в этом они нас, к сожалению, обманывают. Все, вы готовы? Купили коляску, не на Соответственно, просим. Нужна? Конечно. То есть если вы же говорите, что для для качества вы должны были провести экспертизу, чтобы доказать, что это недолежащего качества. Правильно? То есть если есть экспертиза, вы мне вернете деньги? Я вам ничего не верну, это будет разбираться в офисе. Звоните в офис, давайте позвоните, Мы ну, с вами. Вот пересень, офис Звоните своему руководителю. В понедельник. Почему в понедельник? Потому что рабочий день. Ну, звоните, у вас что? Телефона нет вашего руководителя? Личный ремонт. телефон, я не да. имею права никому да. давать. Мне он не нужен, вы ему звоните. Он, я прав. вас он, еще он, раз в выходные. Ну, соответственно, вы сейчас мне отказываете в возврате недалежащего да. товара, да. потому что вы не хотите этого делать, потому что вам надо звонить руководителю, вы не нет, хотите этого делать. У вас нет заключения экспертизы, с чего вы взяли, что у меня нет заключения экспертизы? Давай. Смотрите, сразу поясняю, почему мы сделали заключение экспертизы до того, как прийти к продавцу. Так как в 100% случаев крупные магазины уже имеют своего эксперта, и если основа вот этой коляски будет передана именно на экспертизу, то экспертиза в 100% случаев устанавливает, что это наша вина. Но мы экспертизу провели заранее, и экспертиза установила, что данный брак является заводским. Вот, пожалуйста, экспертиза, которая подтвердила, вследствие чего дефект признается скрытым производственным. То есть, это возникло из-за того, что вы продали мне товар ненадлежащий качество. Вот экспертиза. Это подтверждаешь, вот товар ненадлежащий качество. Вы хотели получить экспертизу, чтобы выплатить мне деньги. Прошу выплатить. Также прошу вас выплатить мне стоимость экспертизы, которая составила 5000 вот рублей. Какой офис? Еще раз. Мужчина, У вас закон, вас закон о защите вы... прав потребителей. Я в руках? Уже Укажите мне, пожалуйста, где написано, я что указать, я должен на это юридические... То есть вы нам отказываете, мало того, что мы пришли сюда, вы были без перчаток, в требований законодательства в рамках пандемии коронавирусной, вы говорите о том, что вы не забираете ее, имея на руках экспертизу, которая подтверждает, что это их вина в том, что продано ненадлежащих качествах, он нам отказывает прямым текстом. Вы же понимаете, что потом десятки тысяч людей на ютубе посмотрят, как вы. Снимите, пожалуйста, название как раз Евробейбишоп, где мы приобрели указанный товар. Конечно, вот экспертиза, которая Хорошо. подтверждает. А, И это... обратите внимание, почему... И предложение, в офис, Смотрите, но... Творится. Да ни в какой офис, что вы чушь городите, какой офис, вас чему научили, какой-то глупости. Но, помимо прочего, мы заранее подготовили досудебную претензию, потому что мы понимали, что таких продавцов нерадивых много. Вот она, досудебная претензия да. со всеми приложениями. Я вас не оскорбляю. Нерадивых, вы супруги, Вы даже не знаете значение слова «нерадивый». Говорить, что это оскорбление. Вот, до судебной претензий, которые я вам передаю. Прошу. Здесь приложены результаты экспертизы. Прошу вас ее получить и на копии расписаться в получении данной экспертизы. Вот копия. Прошу вас указать свою фамилию, имя, отчество, поставить дату и подпись в получении до судебной претензии. Ой, до судебной претензии. Вот она, до судебной. Полный комплект. Обратите еще раз внимание, для суда. Нам отказали в наших законах требовать для зрителей YouTube, имея экспертизу на руках, им на это глубоко наплевать. Вообще. Вы хотите культурно общаетесь, а то это.. У вас зрители, которые будут смотреть, неправильно поймают. То, что вам наплевать, на... что на все. Вам наплевать на тех, кто у вас покупает? Мы когда вас покупали, почему мы купили, кстати, в этом магазине? Потому что они сказали, что при возникновении любой малейшей неисправности с детской коляской они сразу вернут деньги. Этим они нас как раз-таки подкупили. Сейчас же видите, да мужчина, сами? Видите, такого общаемся. разговора вам никто не мог сказать. Видите, уже не могли сказать, уже? Что все. любая какая-то претензия вам вернут сразу деньги? Такого разговора здесь никогда не было. Здесь, везде видите, уже, к сожалению, скайберы, не и было. записываются все разговоры, мужчина. Вот прям на рецепшене стоит камера, и она вас пишет. Прекрасно. Ну все. мы вас тоже пишем. Но... Мы ну хорошо, на нам, ну, вам вы же пишите? такого никто не говорил, ну, а вы, вы ворота Как раз говорили. Вы нам как раз таки продавали эту коляску. И на документах как раз и стоит ваш номер телефона, ваше имя, вот у вас приложен чек. Расписывайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Я вам продавал, и за три с лишним года я еще ни одному клиенту не сказал, что есть какие-то возникнут вопросы, вам вернут деньги. Да? Да. То есть вы лжуете. Зачем вы сейчас обманываете? Вы лжете? Ялку? Да. Это вы лжете. Если бы мы знали, что мы с я вам сказал, столкнемся, я мы бы вашим. Я могу говорить... максимум. Слушайте, давайте говорить по очереди. Да? Давайте не будем перебивать. Хорошо. Ну, люди культурные. Если бы мы знали, что мы столкнемся с тем, что покрышки на детской коляске через полтора месяца сотрутся, то мы бы здесь в жизни ничего не купили. Вы вот здесь вас Это ваши кофе. У вас коляса приобретена 22 марта. И что? Вы же говорите, полтора месяца. Полтора месяца эксплуатации. Мужчина, ну опять же, уже 22 марта уже прошло более полгода. Еще раз объясняю, на данный товар эксплуатация начинается с момента рождения ребенка. Когда он родился, и стали эксплуатировать. Хорошо. Это составило полтора месяца. Хорошо. То есть, если вы не разбираетесь, зачем говорить? Попросите, вам проведут курсы по защите прав потребителей разъяснят как вы должны удовлетворять требования потребителей про экспертизу вам экспертизу сейчас принесли вам глубоко наплевать на это смотрите соответственно у них сейчас есть время для того чтобы сообщить мне свое решение естественно они откажут нам удовлетворение наших законных требований также на камеру отдельно прошу, так как вес этого товара составляет более 5 килограмм, то я вам его готов доставить, но вы должны будете мне компенсировать стоимость доставки его. Либо самовывоз, пожалуйста, в Подмосковье, в город Дмитров. Идем вас за указанными товарами. Но мы сомнений, мы сомнений даже не испытываем о том, что нам будет отказано. И решать данный вопрос мы будем через суд. То есть если бы магазин был намерен заранее удовлетворить наши требования, то, соответственно, нам бы деньги уже выплатили. Несмотря на то, что экспертиза у нас на руках, которая подтверждает виновность магазина. Так, сейчас посмотрим, что написали нам на ДУ судебной Принял, такой вот и такой вот. Все, расписались, в подтверждение передали. Теперь ждем от них ответ. Ну и дальше, естественно, пойдем посудимся.